Голландия, Голландия, Голландия. Вроде как и маленькая страна, но на велике с трудом обидешь Для тех, кто собирается приехать в Голландию и покататься на великах, один немаловажный совет, как выбирать велик. Соответственно, в Голландии есть средний класс, что в своем принципе отсутствует в России. Данное понятие, то есть как понятие существует, но на практике его нету. Если вы мажор, московский там, или тюменский, я не знаю, и решили приехать в Голландию, и у вас дикое желание показаться на велике, а, поэтому один очень важный совет, выбирайте велик, а, то есть это может быть разные способы, как вы там будете его снимать, покупать, или же покупать в магазине или покупать э, с рук, но не советую покупать с рук на улице, потому что велики здесь по большей части э, ворованы и поэтому э, очень осторожно с этим и если вам предлагают особенно темнокожие парни велик на улице то лучше как бы от этого отказаться вот. и соответственно возвращаемся к нашей теме, как выбрать велик, а если вы мажор то приезжайте в Голландию и выбираете, лучше всего идти в секонд-хенд И покупать самый-самый ржавый и э, фиговый, но на ходу велик Чтобы, ну даже можно его как бы заплатить бабок Чтобы его за дизайн сделали таким образом Замаскировали под ретро-велик То есть не надо там какой-то навороченный Иначе вас будут вообще не уважать на дорожках И никто вас даже не пропустит И поэтому советую, этот совет Прислушайтесь к этому совету И обязательно, приехав по, по приезду в Голландию Обязательно покупайте какой-нибудь самый раздроченный велик Можно вообще там найти его на улице, где-нибудь у канала и кататься на нем Это значит средний класс Голландии И тогда вам на велодорожках будут открыты все дороги Вы свободно можете проезжать где угодно Вас никто не будет подрезать И в принципе на вас будут смотреть как на человека А не как на какую-нибудь скотину ну, скорость на велосипедах неограничена, вы можете ездить э, с неограниченными скоростями, насколько велосипед вам позволяет Но Хотелось бы добавить, чтобы вы не оплошали, что права в принципе не нужны на управление велосипедом по Голландии вот. Но не забывайте на велосипеде иметь катафоты, свет в ночное время, чтобы... Ездить светло и видеть э, дороги, вот, иначе будет штраф. Как и полагается автомобилистам, у велосипедников свои же правила, также надо на перекрестках, перекрестках и пешеходных переходах делать остановки, и вот для этого существуют такие светофоры. Вечерело, пора уже возвращаться, иначе в темноте я не смогу добраться, потому что на моем велике отсутствует а -а -а, свет.